Привет! Меня зовут Вячеслав Богданов, я ведущий консультант компании Мастер Продаж. Ваша жизнь превратилась в сплошные спады и подъемы? Вы уже давно не испытываете удовольствие и радость от жизни? Вам тяжело дается обучение? Думаете, что завтра будет лучше, а все становится хуже и хуже? Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, тогда вам точно нужно прийти к нам. Звоните сейчас и запишитесь на индивидуальную консультацию к нашему специалисту.